Тезис российский лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, никто не отменял. Вплоть до того, вот, территорию опытного производства нашего на территории этот -препарат. Также глава ВУЗа обозначил, что Казанский федеральный готов к новому плодотворному сотрудничеству. И теперь зарубежным коллегам предстоит посетить ведущий лаборатории ВУЗа и определить для себя новые перспективы совместной работы со старейшим ВУЗом России. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.